Всем большой привет! Мы сегодня наконец-то добрались до музея будущего. Столько времени уже живем в Дубае, но постоянно как-то не доходили руки именно до этого места. А все потому, что билеты сюда нужно покупать заранее, примерно за две недели. Музей пользуется большим спросом. И если вы захотите его посмотреть, рекомендуем вам прийти сюда в 15 часов, чтобы вот сейчас в 18 словить закатные кадры. Да, на самом деле, у нас это уже практически завершение нашего сегодняшнего приключения. Начинаете вы сверху и спускаетесь вниз. Смотровая площадка – это предпоследняя точка. Вот. А мы сейчас покажем, как вообще это было, что там есть внутри. Так что смотрите этот обзор до конца. В общем, билеты Саша покупала онлайн еще за две недели. И здесь на месте валидируются они таким вот образом. Короче, вводишь данные, забираешь браслеты, одеваешь их на руку. А там вот очередь уже, это очередь не в кассу, это очередь людей, которые а, будут сейчас заходить внутрь. Мы как будто внутри ракеты. Круто адресован Дубай окно ощущение как будто действительно вид из окна реальный все мы в стратосфере где-то а сейчас если я правильно понимаю мы как будто бы космический спутник и стыкуемся с МКС это что-то Обычное ощущение, очень прикольно. Нет, тут еще самое главное, как будто трясло по-настоящему. Ну да, они немножко даже постарались имитировать перегрузки. Так, и это мы что? этому мы в штуц, видимо, вышли как раз. А может быть, это уже следующая тема сейчас будет. В общем, дальше у нас тут ну, солнечная система. Посередине, как вы догадались, солнце, а земля, она третья от солнца. вот Вот этот вот шарик. И если присмотреться, она крутится во всех плоскостях, то есть вокруг Солнца и вокруг своей оси еще. Тут вот еще какая-то супер футуристичная панель, которая выглядит очень эффектно, но опять нифига не понятно, что нужно делать. А из того, что меня впечатлило чисто технически, смотрите, вот эти фигуры, они объемные. Вот здесь вот внутри сейчас этот эффект достигается еще того, что там какой-то внутри валик. И он начинает кататься конкретно под эту фигуру, а под другую будет что-то еще. То есть, можно посмотреть сейчас, поп выезжает прям шарик посредине, объемный. Еще из прикольных эффектов, если поднести свой браслет, вот он меня считал но что я дальше могу делать, я не понимаю. Так, чуваки, всем привет. В общем, очень прикольная штука. Подходишь, сканирует твое лицо, загружает тебя в картинку, и ты типа космонавт. Здесь, короче, типа, набирают на космическую миссию добровольцев. ты вот. можешь подойти такой, я хочу стать добровольцем. Вот, Саша сейчас поднесла свой браслет, ее тут приветствуют. Все, сейчас твое лицо сканирует. Ой, уйди, Ой. Ты, ты залез в мое видео. Садимся на землю, садимся, приземляемся в Дубае. Дубай будущего. Так, двигаемся в следующий зал. Ох, красота какая! Здесь какие-то фигурки животных. Здесь представлены якобы в этих колбах ДНК всех существующих видов млекопитающих. С этой стороны млекопитающие животные, в смысле, с другой растения. Планета как бы якобы в будущем разрушена, ее надо восстанавливать, ну, видимо. И вот они выращивают искусственно, точнее содержат как минимум для восстановления будущих видов. Очень красиво все это сделано. Смотрите, сколько образцов. Смотри, креветочка. Ага. Здесь насекомая. Нет, здесь все. Вот, например, креветки. Знаешь, это, это вирусы вообще. Это вирусы, Смотрите, да. это вирусы. Ну, в общем, можно ходить тут до вечера, изучать вот только по этому залу. А... Так, ты разобралась, да, что это такое? Ой. Около каждой штукенции можно провести эксперимент. Здесь разного вида деревья. Например, это дерево, которое. Как это? Wind resistant. Устойчивое к ветру. Да, это fire resistant. Устойчивое, ну, жаростойкое. Жар... Ну, вот они якобы жаростойкая. отрисовали огонь. Да, жаростойкое. Что-то происходит, смотри, вот эксперимент начался. Происходит чудо, я думаю. Так, но ну я вырастила деревья. <свык> Папоротник. Такое ощущение, что он выделяет что-то, например, вот. Красные точки у них, по-моему, используются для отображения углекислого газа. здесь как будто бы выращивают в космосе генетически модифицированные образцы. 7 минут до вызревания коралла. А потом он через семь минут пробьет это стекло, и нам всем надо будет бежать отсюда. Конечно делать. Маму говорит. И твой шар пойдет вот так. Вот так его мы сделали. В общем, что-то там произошло. Ну, просто э, мир цифровой. И мы все время в телефоне. Мы... И мы все время общаемся. Э, не естественным образом, а тут впервые, вот, ну точнее не впервые, но в общем в будущем это тоже важно, чтобы почувствовать единение мы. Устойчивая коммуникация одновременно медитировали, говорили, -м -м», и таким образом мы послали а, наши энергии, они соединились, там какая то звуковая волна, и мы пустили зеленый шар, короче, нашим голосом, нашей энергией. Вот так вот. Да, мы короче ходили все это время по вот этому мягкому, покрытию, развлекались. А сейчас к нам подошла э, русскоговорящая девушка, которая работает здесь, в Музее будущего. Она объяснила нам вообще, что это такое и что все это значит. Короче, это терапия малоподвижности. Ну, то есть это... Смысл в том, что э, вот эта штука, она провоцирует нас на движение, потому что мягкий, приятный ковер и меняется картинка. То есть сложная система проекторов, но ну, вот когда я делаю шаг, видите, меняется картинка. И, короче, это напоминание нам о том, что Век цифровых технологий. Нужно граждану продолжать двигаться. А это последний пункт Wellness-центра. Здесь можно вот так прям завалиться, прям лечь, закрыть глаза и помедитировать. Люди, которым не понравился музей будущего, я думаю, что они слишком напряжены. Они мало времени провели в зоне медитации. Они, да, не всерьез относились ко всем заданиям, на самом деле. Добро пожаловать the Future. Jesus, Мы находимся около а, современных разработок очень крутых. Вот, например, здесь нам показывают, а, как будет выглядеть, соответственно, это прототип а, медной куртки, которая противостоит бактериям, и а, она на 65% из меди. Бактерии, вирусы все спасает от а, гриппа и так далее. Инфлюенции. А это обувь, которая с сенсорами, считывающими давление, соответственно обувь адаптируется и становится ну, идеальной для вашей Скажем так, очень дорогая обувь, которая не будет интересна. А, ну это очень крутая маска. Что там у них? Наушники, которые шум подавляют и Bluetooth с ней будет и там фильтр воздушный и э, вентилятор и так далее. Вот, а вот это экзостилет как раз. Тесла суд. Тесла костюм. А что, обязательно надо вживлять какую то чип в голову, чтобы им пользоваться можно было, да? Это обязательное условие? Я думаю, скорее всего, здесь идет речь про людей с ограничениями. Да, наверное. Наверное, чтобы они снова могли ходить и все такое. Да. Ну, потому что в ином случае это будет неоправдано. А так, да, ну, ну да, вот вам ну, этот чип. Да, да, да. Вот. И да, это настоящий человек за стилет, он помогает ходить, можно даже присесть вот так вот стоя. А, Опереться. Ну нет, вот еще сказано. Neural chip, вот, он позволяет общаться с другими людьми и управлять э, аппаратами разными, используя силу. Силу мысли. Силу мысли, а -а -а. да. В будущем будет так, не сомневаюсь. В музее будущего самая эстетичная и самая чистая парковка из всех, что я видел в своей жизни. Смотрите как они с освещением поработали, такие тарелки. Ну, прямо заморочились, чтобы это реально было красиво. И она очень чистая, здесь ее прям реально моют. Короче, некое резюме по итогам посещения музея. Я вообще много от друзей и знакомых слышал, что ожидали большего, так вот настраивались, шли, думали, будет взрыв мозга, мозга а ну, как бы по факту... Нормально, но второй раз точно не пошел бы. А мне, по большому счету, все понравилось. И мне тоже, потому что не было никаких ожиданий. Это, по сути, все, что мы здесь увидели, такая приоткрытая завеса того, над тем, что будет в будущем через 50 лет. Все технологии сегодня мы эти уже имеем, и через 50 лет они, соответственно, будут более разработаны, апробированы, войдут в дома всех на ежедневной основе. Короче, прикольно. И... Нам да, очень понравилось. Такая очень, очень классная, на мой взгляд, экспозиция того, что вполне возможно уже действительно скоро будет. Вот немножко прикоснуться к этому, посмотреть, как оно могло бы в нашу жизнь войти. В общем, однозначно стоит посетить, а там уже дальше сами для себя решите, понравилось вам, не понравилось. Но посетить стоит. Все, будем на этом с вами прощаться. Пока. Всем пока.